меж с или с, Нет, давай с, бумаг. с бумаг так для тех кто видос будет смотреть если я его все-таки выложу смотрим какие бумаги у вас есть ну и мыслим соответственно так авел в какой же уже находится ну кстати даже по плану пошло в апреле этого года с апреля его не, не смотрели так глобально задница так все очистим что сейчас у нас есть? Пошли, конечно, объемы открылись гляпом. Ты по какой цене ее взял? Там новости пошли по ней. Так, обил сейчас. Свои картинки. Обил двадцать сорок пять. Е? И до сих пор держишь, что ли? Ну там на копеечную сумму, поэтому да. Ну бля. Она у меня сейчас там стоит пятьдесят четыре доллара. Нет, ну, понял. Ну здесь вообще ничего хорошего, потому что объемы, смотри, влились охерительные, реакции нету никакой. Объемы влились охерительные, я смотрел, они написали письмо инвесторам, они обещают первый третий квартал, у них много что подходит, там и третья фаза и так далее. Что они будут регистрации, поэтому объемы и пошли. Давай посмотрим по объемам. Я в принципе держал, только потому что сейчас там моя позиция 54 доллара стоит, она мне там не решает ничего. Так, раз, понятно, объем основной. Смотри, основной объем... Такое. основной объем у нас по 0,27 находится 0,28 это уровень поддержки возможно еще протестируем вот условно говоря 0,30-0,28 ну если есть желание можно пострадать ерундой попробовать прикупить ну да что-нибудь прикупить лимиточкой. вот усреднить позицию потому что 2,45 слишком высоко тебе нужно мне кажется если веришь то усреднять чтобы закрыть где-нибудь Сейчас да, посмотрим что у нас еще есть смотри какой здесь мощный объем уже сколько задвинула он все не меняется ну мы все равно попробовать что-то зайти О, офигеть вот так влили так давай посмотрим вот так так смотри по объему по цели основная цель у нас будет записывать себе 1.15 1.25 то есть здесь смотри видишь идет обновление хая в районе 1.07 mm -hmm. Вот, как раз упирается в уровень поддержки 1.15, ну и основной объем у нас 1.25. Может, конечно, была реакция на среднюю, но ну, здесь как раз 2 средняя скользящая. В общем, я бы по целям, смотри, поставил. Во-первых, если готов рискнуть прикупить, однозначно, потому что 2.45 ты точно не дождешься ну, понятно, в ближайшее да. время. Вот, и закрывает, начиная с бакса, ладно, округлим, с 1.07. По 1.25. То есть тебе нужно сделать так, чтобы выйти здесь в ноль. И забыть про эту бумагу. Сможет выйти, закрепиться выше 1.25, но ты знаешь, что уже с пацан делать. Уже отсюда будем покупать. Но здесь у нас может зафлетить в диапазоне 1.25-1.60. Вот, окей, с этим мы разобрались. Вот, в целом опасненько смотрится, конечно. Крайне опасненько. Потому что стоила она в сотни раз дороже. 23 бакса. Ладно, будем посмотреть. Так, дальше. Вот это интересно. ай Так, что у нас здесь? Мы ее рассматривали в июне. Пофлетил, дала движение, от безубытия. И дальше флет. Так, что здесь есть хорошего? Ты по какой цене я покупал? Да, ее космос попал. 7, э, 7, 6, Йоу. Ну да, были ошибки молодости. Ну, вот здесь почти на хаях, я понял. В июне или в апреле? Сейчас скажу. Так. Так, ну ты пока смотришь, что у нас здесь хорошего есть. Да, апрель. Угу, понятно. В общем, у нас сейчас поц на 33-65 находится. Уйдем выше, будет неплохо. Уйдем ниже, закрывай по рынку, иначе херня получится. Стоп за, вы, ну, стоп на 26. Опять же, если в нее веришь, напоминаю, что любая бумага может стать пеннистоком. Так, я бы поставил стоп ниже 27. А, потому что если посыпется, ну, ни к чему хорошему не приведет. Если растет, основная задача преодолеть вот этот поц. Будет находиться он на 37. Уходит выше. Тестирует 37, и идет в сторону 49. То есть здесь у нас находится вот такой объем. Он находится на 49,50, условно говоря, округлем. Плюс-минус 50 центов. Вот здесь уже будет мощное сопротивление. Стоит ли усредняться? Тут уже смотри сам. Тут уже нужно смотреть подноготный, возможно, фундамент. То есть какие новости планируются, как они планируют выйти из сложившейся задницы. А то небольшой, с Министерством обороны на днях подписан. Так. Очень большой. Там чуть ли не на... Или миллионов. Но опять же мы знаем а. как работают роботы но в принципе если не обосрут всю ситуацию то вполне могут отрасти вот тоже я бы посоветовал здесь усредниться чтобы в районе полтинника закрыть тут очень непросто будет им преодолеть даже если мы газанем очень быстро здесь мы обязательно споткнемся а с вот первого... большом, да, на... ну да на 50 то есть первого раза не про объем плюс опять же на фичах то она не работает на акциях работает видишь как по средним скользящим идет то есть может притормозить на 39 и на 45 а вот. ну и в любом случае здесь лучше прикрыть дальше если закрепится выше попробует ты знаешь как как мы с тобой любим идет сюда к 60 войти сми закрепилась и здесь сюда скорректировалась мы купили на продолжение тренда как раз будет выглядеть неплохо и примерно то да, что что не хочешь, что... примерно по фибе будет как-то вот так даже вот так если сделаем в районе 50 процентов теоретически если все пойдет по твоему плану и контракт с Миноборона будет задействован 83 и 92 вполне очень даже может быть концу следующего года ну во второй половине скорее поэтому возможно самое время закупать но объемов пока грандиозных нет так дальше так, здесь у нас уже полетели. Никита, так. А, можно вопрос? А скажи мне, вот как раз по средним скользящим, то есть, вот когда говорят, там отбивается от двухсот, там mm -hmm. то самое, это смотрят именно на дневки, да? Да можно на все смотреть, просто акции лучше на дневки смотреть, а на часовой графике переходить с точки зрения поиска более точного входа. Да, Либо какая-нибудь я... грошовая бумага, которая стрельнула на примаркете, чтобы найти этот вход. Ну, допустим, там даже на, там, например, на часовике или на тридцати минутах там они же расположены даже там сотая совсем по-другому. Конечно. На дневном графике лучше mm -hmm. смотреть. Mm -hmm. То есть считают вас ну, негласное правило смотрят такие вещи на дневном. Ну, не то чтобы негласное не правило, можно под все что угодно методику замутить. Вот мы, Саша, обычно смотрим на дневках. Mm -hmm. Так, здесь у нас без особых каких-то объемов пошел полет. Возможно, в районе 66 он остановится. Здесь у нас сотая, нет, 50-ая средняя скользящая. Так, тут Саша у меня тут уже набедокурил. Сейчас я поменяю. Все, наоборот, сделаю. Смотрю, что-то фигня какая-то, разобраться в них не могу. Все, красота. Так вот. В районе 66 шести шести с половиной могут остановиться, понятно, на чем мы упали, да, то есть говнястое руководство домогается, все это прочее. Там. Да, скандал интриги расследования на опять же местом на это по барабану, а им самое главное бабки зарабатывать то есть цену очень неплохо так опустили на ближайшие основные стопы которые были за 70 и за 66 снесли нафиг Тут даже за 62 снесли а вот эти уже не стали трогать скорее даже от этих пацов цена это и отбила сейчас посмотрим ну да вот он то есть удержали объема Инвестор какой-то крупный удержал, кто набирал здесь позицию еще в марте 20 Вот Сейчас возможен рост, в принципе, все выдохлось. А, вероятно всего, попробуем пойти в сторону, протестировать 73, 77,5, ну, округлим 78. Что можно сделать? Будет ли тестировать 59, пока не готов сказать. Будем посмотреть, потому что, может быть, даже ралли какой то дождемся новогоднее, но не факт. Если повыше попробовать, посмотреть... Можно обратить внимание на 61.50, 61, чтобы затариться. Вот. В принципе, если от с текущих как-то скорректируемся, ну, не, наверное, все-таки повыше чуть сходим. Так, секунду. Так. Ну, с, до тоже нелогично. Хотя, может сходить. В общем, мое мнение следующее. Если из текущих пойдут на коррекцию смотреть к покупкам в районе 62 61 вот и отсюда уже можем пойти на обновление вот этого хай то есть примерно движение может быть вот такое и здесь здесь у нас 70 даже вместе сонгра 72 50 и 7760 вот в этой области могут цены остановить и уже направить на более длительную коррекцию Дальше уже нужно будет смотреть по вот этому растущему тренду. Что как будет. Вот. По целям. Основная цель, понятно, 78. Ты ее по какой цене брал? Да, да надо усредняться, тогда выйдет 83. 80. 3. но не так печально на самом деле да но тут везде я... тебе придется усредняться чтобы да, я... выйти Нет, это понятно да просто есть вопросы где просто закройте усредниться а, я про это и думал что где-то вот в районе 60 и чуть пропустил ход я там и думал усредняться честно говоря ну чуть повыше 61.50 61 ты не факт что даст то есть вот он видишь мы тут немножко споткнулись здесь угу. объем влили его можем протестировать на всякий случай можно еще сделать здесь посмотреть как объем распределились. Но здесь у нас, конечно, повыше. Так, а если вот так? Ну нет, вот он, 61,65. Поэтому там и покупай. Вот. Ну, по целям, я думаю, понятно. Так. Великая и ужасная. Помню весной типа аналитики уровня, адвокатишки. Надо брать до 220. Это да. верняк. Но вот тут даже моего малого опыта в районе года в бумагах хватило понять, что что-то слишком все в хайп от китайских бумаг, я в принципе ну... не полез. Единственная расчета. китайская бумага, которая у меня была, это Диди. Вот в нее я реально верил, но как научил меня бирже за этот год, верить нельзя, только холодный расчет. Одна из пяти, наверное, ipo которую, наверное, первая, которую я осознанно пропустил. Вот. Есть, конечно, много бумаг, где я напортачил, но в Диди я не полез. Ну, ну ладно, в чёрт. Впервые, теперь. впервые по IPO тебя не послушал тогда, да? Слушай, по поводу Что? ситуации, я даже не буду спрашивать, где ты зашел? Не, Баба, кстати, это самое, Баба 129. 5, а, нанесёт ну печаль. Да, да, да. У меня... Мы тут снесли вот эти стопешники. Это я впервые в нее полез, да, вот, вот здесь вот чуть-чуть она пошла, видишь? Uh -huh. Чуть выше эти, я, я зашел. Я буквально недавно зашел. Я в Бабу зашел. Ну... Скажем так, основной камень преткновения 122, закрепимся выше, пойдем в сторону закрытия гэпа, то есть обновление ходев на 149, закрытие гэпа и тест пацана на 167. Вот. Поэтому твоя основная задача ⁇ сжать булки, выставить стоп в районе на 105 баксов, ну и ждать развития событий. Вот. Имеет... Но опять же, тут, понимаешь, от Китая зависит. Им да, же там. пофигу, они могут и дальше ее ронять, чтобы выдавливать иностранных инвесторов, а сами все будут скупать. Так да, что... если они знают финал, который... да. что они в финале готовы сделать со всеми бумагами, да, то... Как там? Национализация, да, называется? Если это? государственная политика сейчас, конечно, всех продавить, выдавить, откупиться, потом сказать, нет, мы будем соблюдать правила СЭК и все нормально, Кстати, то они, конечно, заработают просто космос. Обрати внимание. Логику понял? Вот как раз вот такие всякие вещи мне дико интересно. Первый скачок был, фикс. Вошли, да, фикс. Лой. Вот как, только мы Да, Мы обновили лой. Соответственно, если движение будет в сторону 200, здесь можем нафлетить. И тогда, опять же, ждать вот сюда, в район 90-60. То есть тот флет, откуда вот этот рост и пошел. Если быть точнее. 85. Так что, если будет рост, да. жди его в район 165. Сейчас я здесь ориентирую. Ну, 190, где-то так. Я тебя как рождал, я все, все видео пересматриваю по новой. Назад И правильно. После всех моих событий рассматривал фикс-префикс и импульс колен, коррекция импульс. А скажи мне вот этот, ну вот этот инструмент я знаю, что ты пользуешься, он меня по вот. А вот красные вот эти, это что за инструмент? Какие красные? Ну вот горизонтальные. У тебя вот эти? От, да, от многих. Это дневные пацы? А как они включаются от трейдинга? Вы за 500 евро подписку и они включаются? Я, я купил на этот год, я специально ждал, потому что у меня большие планы. Вот они так. Я купил про плюс. Так. встроенные профиль объем не у меня примерно и вот фиксированный диапазон так нет э, не, диапазон не не вот не это не, это не не не это, не, не, не, это, не, это, не. это, это то что, что я, это я рисую давай висит. сделаем проще а, это у нас это у нас скорее всего, вот она сейчас индикаторы это объем за сессию HD скорее всего вот угу. вот и дальше там настраиваешь Шатрейдинг я купил, во-первых, изучать это все, а во-вторых, я его очень... Ну, он все таки тупенький малость, потому что примаркет не показывает, на постмаркете может. Ну, в общем, не самый эталонный и самое бесящее, что у него легко просто может поменяться этот. Сейчас скажу. объем. То есть вот так меняешь, и он меняется. Кстати, у меня куда-то индикатор тут делся, и очень-очень обидно. Но я еще кстати, выбрал за тем, чтобы следить за бумагами, которые ты даешь сигналы, а ты же помнишь, насколько я настроен по времени? до 2023 года. Да, и я взял там гораздо больше этих саппров, я сейчас настраиваю все бумаги, которые ты даешь там, где я не успеваю на работе следить за объемами. Там очень, в отличие от и прочих, там очень четко срабатывают сигнализаторы уровней, я тогда не пропускаю. Я ставлю сейчас с комментариями по каждой бумаге твоей так проще, потому что, если я ну, пока с работы не решил, я так хотя бы успеваю. По сравнению смотреть, с Red Bull, мне, конечно, почти все лучше. Так, с этим мы разобрались. Булу. Пошли объемы, пошел рост. Сейчас ждем, возможно, то есть фиш, ударились в объем на 1176. Возможно, скорректируемся до 10-56% пониже не факт и дальше вот уже нужно посмотреть будет так секунду все-таки у меня пропал индикатор и это нехорошо так не этот индикатор здесь нужен нам наверно видимая область в видимая область значения не нужны хотя нет в этом че за фигня В общем, и в целом, здесь видишь, что происходит, да? Вот чуть расширил, и начинается вот эта свистопляска ага. с типа динамик Level. Здесь у нас смотрим в район 11 там пусть будет 70, сможем ли преодолеть. Если сможем хороший знак, тогда пойдем на обновление этого хая. Ну, плюс еще вот тут в сопротивлении идут среднесхольящие, но я теоретически думаю, точнее, думаю я практически. Ну, может, имеет шанса. Вопрос только, как просто ему будет это все преодолеть. Так что в район 18, в район 20 в ближайший квартал можем дойти. Главное, чтобы хайп не прекращался. Ну, вот, но здесь поаккуратнее нужно быть. Здесь бы я не стал бы усредняться. Кстати, где купил? Вообще в космосе. А именно? 33. Япона ваш. Так, 33 это где-то в январе, значит, ты покупал. Это, это было перед, да, нет, это было перед мартом. Ну, понятно. Чуть зашел. Нет, ну перед мартом ты точно не мог, то есть 33 была только в январе. Ну, короче, суть какая, вот когда вот эта херня... 29-го, 3 там у них на апрель буквально готовилась тогда этот самар. Ну, не, ну, понятно, может быть, оно и было где-то, в общем, в трейдинг-юне показывается, что... Ладно, здесь хера узнает, здесь тебе нужно 200% роста. Даже если ты удвоишь объемы данной позиции, у тебя средняя скорее скорректируется, но в лучшем случае где-то в район 22-23. Тоже не поможет сильно. Ну, nope. не знаю. В общем, я пока не жду, что она да, уйдет выше 19. Логика, понял, так, дальше. Mm -hmm. Оу, бинт. Ну, не оправдал козявка ожидания. А, покупал где? А, 71. Угу. Ну, здесь, в принципе, неплохо. Остановили. Идет сейчас набор позиций. А, 30, вот. Здесь у нас план максимально простой. Не оправдал ожиданий. Лично я не вижу смысла ждать то данных целей поэтому я бы закрылся бы в районе 92 то есть либо закрываться в ноль но опять же если видишь потенциал то есть фундамент подсказывает то можно подержать побольше то есть на закрытие гэпа вполне может сработать но опять же не забываем поставить стоп на 60 потому что может пойти ниже ну и тогда совсем будет печально вот. потому что мы знаем что американские компании любят накручивать на бумаге цифры а потом ой извините у нас ничего не пошло банкротство. Поэтому ждем в район, ну, 93, если повезет. Дойдем сюда, скорректируемся, может быть, и дальше по целям сработаемся, но пока выглядит как-то, ну, не самая эталонная бумага, какую можно взять. Mm -hmm. вот. здесь бы я бы не усреднялся, я думаю, взял это не так высоко -то, поэтому в любом случае как минимум в ноль выйти получится, если все пойдет по плану. А если не по плану, ну, соответственно, не по плану. Да, меньше, скажем, минус 4,5%. процента. Вот, и, ну семьдесят ну, баксов 20 на акцию сможешь заработать в лучшем случае. Так, Сиси Л. Интересно, начали расти. Так, здесь пошел рост. Ого, у тебя готовые графики? Все это, это смотришь? Ну да. Да, на самом деле по цене так уже видно. Так а, только не говоришь, что ты выше 23 взял. Нет, двадцать Ну понятно. В общем, дойдет до 23, то есть уже на сопротивление она находится, вот видишь, ступенька. Угу. Вот, выше. Ну, могут сейчас скорректировать. Цена может упасть где-то в район девятнадцать половиной. Потом может пойдет дальше наверх. Если пойдет так, девятнадцать пятьдесят девятнадцать. Возможное движение двадцать три пятьдесят двадцать четыре. Но выше будет тяжеловато пробиться, поэтому около нуля закрывай. Лучше не жду, да. Так, так здесь находимся в объеме. По какой цене покупал? Двадцать один, двадцать девять. Двадцать один, двадцать девять. Дойдет до точки входа, я бы, наверное, прикрыл. Не знаю, то есть по потенциалу мы очень неплохо выросли за двадцатый год. Почти весь этот год флетили, но выглядит, как будто есть куда скорректировать. То есть да. Раскидывали толпу, то есть как бы не сходило ниже. Поэтому, не знаю, потенциал-то может быть и есть. Ну да, как бизнес, а как график. Ну графику как график, вот, он слегка к 13 может сходить. Не знаю, да. я бы сюда не лез. Да, поэтому конечно. Лучше выйти в районе точки входа, в районе 20. Сейчас, дай посмотрим. Так, нет. Ну, повезет, вот 22.50 самый максимум. Но лучше, наверное, даже в районе 22 закрыть. Дать. Так что у нас здесь. <связи> По какой цене? А я думаю, что мы пропустили бумагу. Это э, серч, о, там, 1135. 11, Блин, ты ее когда взял-то лет назад. Это много okay. визиков, в которые я уже это, сам. Ну, понятно. Понимал, как их анализировать вообще. Ну, здесь, сам видишь, находимся в диапазоне. Да, Причем в объеме. Сам знаешь, еще по мастер-группе, что происходит с диапазоном. То есть, ну-ка, давай ну, посмотрим. Куда пойдёт, непонятно. Так. Теоретически. Если протестирую 9.73, я и это бьется. Вот да? да, то даже ближе к надо ну, да, в августе да. то шанс имеется если уйдем с текущих и будем подходить только в районе 10 я бы закрыл районе десятки так что у нас здесь точка входа какая у нас 50, 50. А мы не ищем легких путей, да, Миш? Да, да, мы не ищем. Как говорится, так Там поищите, есть. они же легче. Угу. Объемчик влили, но остановили. Остановили, но отлой даже обновили. Так. Шансы имеются. Обрати внимание на 41, на 42,50. Могут здесь цену приостановить. Ну, вот видишь даже под, тут уже 44 да, есть Округлем. 41-44 в этой области могут остановить mm. вот здесь теоретически с риском для жизни можно попробовать mm. докупиться стоп где-то на 25 либо 2450 цель ну, еще раз 41-44 mm. через тире самый край если повезет 48 90 ну 49 то есть тебе нужно докупить тот же объем если ты покупал по 50, да, докупить быть. тот же объем, средний будет где-то в районе 40. Mm -hmm, там выскочить. Да, там выскочит. То есть даже, даже имеешь шансы заработать, как минимум, комиссию еще отбить. Которая ни хера не маленькая во Фредме. Япон, кстати, у вас тогда спрашивал. Сказали не лезть 105. Так, 105, 105. А, ты залез, да. Да? да? Нет, нет, нет, я залез выше. Но ну, опять 20%. же, но ну, видишь же, как она выглядит. Да. То есть тут уже из разряда казино, поэтому дальше залезть можем. А просто, к чему хорошему это приведет? Ну здесь, блин, вот даже два бакса уже для нее это будет герой. В общем, в моменте, так, вот так сделаем, чтобы видно было лучше. В моменте один пятьдесят. 1,65. Это по целям. Насчет купить... Ну, не знаю. Я бы не стал рисковать. 2,20. Вот честно, не особо верю. Поэтому полтора... Ну, максимум 1,70. Ты еще и фейсбук, что ли, взял? Однако... Так, да. по какой цене? 327. Ну, неплохо. Хоть с чем-то возиться не придется. Если только это не фикс-префикс, и отсюда мы не посыпемся. Чтобы было понятно. Фикс. Лой. Вершина. Обновили лой. И префикс. Поэтому, как минимум, перейдем без убыток. Угу. Тут два варианта. Ох, ты ж, растем-то как. Не знаю, лично я в метавселенную не верю. Вот. Присмотреть на счет 340, возможно, там имеет смысл позицию прикрыть. Это если локально говорить. Теоретически понятно, что он может уйти выше. Вот. То есть. Но мне не нравится то, что... Если здесь мы просто в канале набирали, выстрелили, то здесь мы ни хрена не в канале, и продавливают. И лаи у нас обновляются, а хаи нет. Как бы ни сходили, мы на 265. Угу. Вот, так что по фейсбуку, или по Мите, как они сейчас правильно, в районе... Да. Сейчас тебе скажу точно. Маск тоже впервые в хайповую вещь не поверил. Ну и правильно. Правильно меня слушает. Так, ну 341.50 мы уже тестировали. Давай возьмем. Тут тоже, блин, тестировали. Ну, не знаю, ну вот короче, вот 340, а дальше уже, как повезет. Такс. Дальше движемся. По покупкам эти даже, наверное, не сориентирую, где можно прикупиться. В идеале, конечно, все это нахрен рухнуло в район 270. Было бы вообще ну, да. шикардосно. А тут уже можно было брать с прицелом на пару лет. Фрида! Фриден, в принципе, помню твой анализ. На самом деле, ну, особо не поменялось. единственно вот это на 10% то, что мы сходили вниз, было неожиданно. Но они там вот прям вертят, мутят. Вот... Я, конечно, понимаю, что и в Америке вот это всего серого бизнеса дохера, но вот в наших странах прям жопа жопная. Прям аферюги. В общем... Как ты думаешь, в Стратин? Ну, скупают не брокеров, это понятно. Вообще просто... Ну, они... Опять же, понимаешь, я не <с> верю в их добрые намерения. Вот, так что им... Вряд ли они смогут создать конкуренцию, потому что все, что касается России, америкосы будут покупать хоть в два, и им разница, потому что Украина, Россия, Казахстан, для них одно и то же и Беларусь. Это, это знаю, да. Вот это они, они всего ку... Советский Союз. Да, они купят в четыре раза дороже, но американское, чем в четыре раза дешевле того же качества, но российское. Поэтому я что-то пока не особо верю в то, что. У них получится захватить новую клиентскую базу в Америке. Тем более там рынок консервативный, уже все давно распределено. Это нужно быть, даже Робин Гуд 2 уже так не хайпанет. Поэтому, я думаю, это делается либо для каких-то отмывания бабосов, либо, может быть, какой-нибудь сервис они предоставят для нашей аудитории. Ну, я тоже так думаю, что совмещено одно с одним. Нет. Наши бабосы и закрепиться, они же понимают, что они одни не будут на этом рынке все равно. Большому счету. Ну да. В общем, я больше в прачечную верю, поэтому не знаю, насколько она будет удачная. Вот. Что здесь у нас? В, Укра... в Украине, допустим, ну понятно, у них рынок основной там. Казахстан слабый, Россия. Ну, с ip они одни. А Украина сейчас все-таки дожали, ходу где-то в районе Нового года, все-таки разрешат банкам начать делать приложение и запускать торговлю акциями прямо в приложении. Ну, типа Тинькова. Ну, и про Ну, только у нас, ну, под это готов Монобанк. Альфа заявила, что в тестовом режиме буквально вот-вот запускает. Значит, решение готово. И туда, ну, я думаю, 3-5 банков моментально залезут. Это, конечно, вот для них сейчас будет конкуренция уже. Ну, посмотрим. Залезут, не залезут. Просто, чтобы было понятно люди, которые не самые тупые уже поняли, что айпиошки сдулись, и это уже не хайп и на этом много не заработать теперь уже вот. то есть для сравнения раньше айпиошки тоже много денег не проносили, то есть средняя доходность была ну, 30 тридцать ну сорок ну пятьдесят да? процентов но там и локация была там двадцать да. а двадцатый год все с ног на голову перевернул то сюда засунулись все там домохозяйки и решили по-быстрому срубить бабла. Да, только я догнал рейтинги и все остановилось. <laughs> ну да, я вам тоже. Я успел буквально чуть-чуть. За рейтинг заплатил полторы mm -hmm. штуки баксов, и да. В общем, я суть. Я не заплатил именно как это. Без донатов разогнался. Без донатов, ну. Итог, по фридему. Я mm -hmm. думаю, цель актуальна. Вопрос только времени. То есть ты да запихнул. То есть, это знаешь, это как гуся откармливают для фотографа вот тут то же самое и 76 будет и 80 будет 81 вопрос только времени так что потихоньку полномерно и сейчас самое главное им преодолеть 70 71 и пойдет он дальше то есть скорее всего без каких-то резких рывков никто ну вот особо я не вижу чтобы кто-то тут скидывал а вот наоборот многие затаялись на 50 на 100 миллионов кстати для уточнения брокер то стоил им 50 миллионов баксов а привлекли они типа минимум 100 лямов бакс вопрос куда еще полтенек дели жуки навозные в общем я иду жду вот вот сюда пока ничего не предвещает беды где ты посмотрел 50 100 миллионов в объемах нет брокер стоил 50 миллионов долларов а, угу, а да. привлекли да, они да, типа и пешка на квартал 100 миллионов баксов да, вот, поэтому... Да, под... вот тут вот, вот этот распродажа. Uh -huh. 10%, это, 10% от, да. 50%, 10%, 50 да. да. И где вот на 70 как раз тогда и шарахнула Да, да, все это верно. Будет. Квартальный отчет у них будет в районе 2 марта, поэтому до тех пор можно держать спокойно. Меня еще смущают очень хорошие цифры, как бы они их там не рисовали. Рисовали, потому что, да, что они шикарные один за одним. Вот. Я сказал, бы сказал, что слишком шикарные. Это знаешь, как заходишь в компанию, и все отзывы 5 звезд, ты такой, м угу", накрутили. Ну, примерно то же самое. В общем, пока держим, как минимум квартал, перед отчетом уже как-то напрягаемся. Но опять же, если ты во Фридеме не остаешься, то проще по цели зафиксировать и уже двигаться дальше. Такс. Даже не хочу спрашивать, где ты купил. Потому что сразу понятно, что нифига не на лаях. Не-не-не, там вот хорошо. 10.31. Не да, не даже? Да, это же да. в ноябре, да? да. Понятно. Да. Ну ладно, ладно, я думаю, все ты будет вот печально. Там, блин, не вышел, блин. А ч пожадничал-то? Да это ж вот этот период был у меня с женой, с это самое. Ну понятно. С, с, я вообще там все упустил. и упустил, что падало, и упустил, что росло и так далее. Так, здесь. Даст 12.77. Будет неплохо. Ну, кстати, ну, блин, 60%, ладно. Да. 12.70. Первая цель. 14,2, даже 14-14,60. Не уверен, что так стоит держать и перейди в безубыток, и безубыток где-то на 10,70, 10,50, чтобы окупить. А что ты думаешь глобально? Да. Они... по ней. Да ничего на самом деле не думаю. СПАК же, да, у нас это? Ну да, это же Вольво с этим самым, Полистар. Ну... На самом деле я в Вольво тоже не верю. Я вот в Москве две недели назад на X-60 прокатился. Китай-китайцам. То есть уже не то Вольво, которое было. Ну, не могу сказать, что кайфанул. Все как-то шенька Вот он, ну, такой вот пластик какой-то. Ну В общем, в Вольво я не верю. Поэтому, может быть, что-то у них там и реализуется, ну, фиг его знает. По поводу спаков, они же тоже сильно просели за последний год. То есть это раньше там был безудержный хайп, сейчас их там жестко контролируют. Вон уже на спак Трампа, это что-то mm -hmm. уже бочку Катя, это сегодня утром там читал. Так что я бы, наверное. Ну и не там вышел через спак, и тоже там -то вообще все ну, да. полный левак. Я бы, наверное, не стал бы впендориться. Закрыл бы в профиль Да, вопрос только в какой? Выйти в районе 12-70, либо попробовать пожадничать. Ну, короче, у тебя тут прибыль либо 25% будет, либо 40% будет. Тут уже зависит от тебя. Жем! Смотри, вот здесь. Давай. Вот только что же был. Ну, короче, у нас подс был в районе 55. Отсюда цена отбилась. Вот Фу. тоже, да, видишь, какая фигня. Вот здесь цена. Вот mm -hmm. он, динамик левел. Какого хера мы упали сюда? Вопрос остается к трейдинг вью большой и mm -hmm. жирный. Потом вдруг резко выросли. Он же у тебя месячный? Да фиг узнает, как, как он отрисовывает. Он, видимо, область берет. А Поэтому, а просто, да. Видимо... Им до Тас еще очень далеко. Итак, что у нас здесь есть хорошего? Основной пот. Все этой ситуевины mm. находится на 60. Там mm. можно споткнуться. Ты где зашел? Пятьдесят девять Ну тут. Да, посмотрим вот кого. Пятьдесят про тридцать бы за у нас цель когда-то давно была 68 Попробуем подержать то есть зафиксируется выше 60 потом перевести со временем в без убыток 68 72 76 ну, даже они да в принципе теоретически может то есть он может хоть до 68 скорректироваться куда-то сюда и потом все-таки добить но если фибы нас не обманет 72 76 я думаю ближе и при условии что конъюнктура на рынке не поменяется Вторая середина февраля Первый плане на март. Может, дойти до первой цели. Ну, тут про машины как раз я специалист, да. Должно все отжить, и у них там, конечно... Ну головами... ты же знаешь же, значит, должно-то на рынке. Блин, запретное слово. Все, все, придется себе еще на закрытом канале остаться. Это, кстати, запись выключим еще. Как раз я тебя спрошу заодно. Хорошо. Такс, что у нас здесь? Гоев. Игнали они Гоев. В объеме находимся. Может стрельнем. Цель 11.55. Вторая цель 13.55. Обновление этого хая. Третья цель в районе 15.50. В принципе выглядит неплохо. Снизу газон -косилка. Раз, два, три, четыре бара. А вот шансы есть. Достаточно неплохие ниже не пускают, да? Ну да, на текущий момент. Ну ты же знаешь на рынке. Так, здесь, скорее всего, 25%. На 25% остановили. Ты где купил? Да, чертика, да. 47 mm -hmm. То есть тебе ждать первую цель только. Ну, 16, 17, 67, но это может быть очень долго. Вот. Может, но опять же, насчет усреднения подумай, ага. что на 11.30, на 1.50 11 может споткнуться. То есть, как может пойти? Пошли вот так. Скорректировались? Мне ну, как-то вот так пошли. Ага. I, C, так, ух ты, подсофт, подсофт у нас. Давай-ка выключим их. Так, обновили оба лоя. Это нехорошо. Может не уйти выше 23. трех. Точка входа у тебя? Так, двадцать Это еще. Я помню, старый ещё. А, ну, Понятно. Да. Январь, февраль. Не очень выглядит. Усредняться не рекомендую. Подумай насчет закрытия вот в этой области. Закрытий, всё. Выглядит это еще хуже. И такое ощущение, что нифига его сейчас не остановит. Он будет падать и выходить. Может, может, поэтому. Тут, понятно, что не предугадаешь, но я бы просто нафиг его закрыл бы и все. Uh -huh. Вот. До доллара может упасть. Даже если быть точнее 0,98-099. Так что лучше крать. Если пойдет наверх, основная цель в районе 2 210 будет находиться. Ну, 2.25. Сама счастье по нему понял. Так. Пытается нас, конечно, убедить, что якобы остановили. Но в какое-то плюс-минус нормальное движение наверх я поверю после того, как закрепимся выше 7. То есть для этого нам нужно вырасти до, условно говоря, почти 8 баксов. Ну, хотя бы 7.85. Скорректироваться и уже пойти какие-то движения наверх делать. По какой цене я покупал? 11.62. Не очень плохо. В общем, первая цель 7.30 где-то. Сможем ее преодолеть. Следующая цель 8,70 сможем ее преодолеть. Но ну, обновим хай до 10.50, но вот выше, при такой конъюнктуре, точно не уйдем. На самом деле, я даже не особо верю, что сможем выше 8.80 уйти. Поэтому я бы подумал о фиксации Ну, где-то в районе 7.40 и 8.80. Так, я думаю, мы сегодня только с бумагами займемся, и а пешки не будем разбирать. Осташ. Такс. mpx что у нас здесь смотри как выглядит график не особо хорошая ситуация видишь шипы какие mm -hmm. где зашел oh, yeah. По к вам, сейчас я тебе скажу. То есть пытается поднять и не дают, да? Вот это Скорее собирают. Ну, типа, дают возможность покупателям зайти да. и сразу вниз. Сразу опускают. Опять отпускают. Выглядит вверх, как набор толпы. Mm -hmm. То есть видишь в пост, прям бьемся, бьемся, бьемся. А где зашел? 1.63. Сколько? 1.63. Это еще. Yeah. Молод. Ну, вот это все это все. Все ну, понятно. Биотехи там. Ну, понятно. Ну, нет, вот точно нет насчет усреднения. <с> да, эйфория, я еще вообще ничего не понимала. Ну, классика жанра. Да. Вот поэтому нужно идти учиться. Вот поэтому и пошел. Такс. Если запись выложена, слушайте эти слова. На лбусе, запишите на экране. Татуировка на левой руке. Один ноль три, если повезет. Вероятность 15%. Что повезет. Угу. Пониже, если. 0,80, ну, 0,90, 0,89. В общем, если принципиально ничего не изменится, он дальше будет падать. Раз где отбивалась, да? Потом на коррекции чуть-чуть. Ну, смотри, да, то есть. Вот у нас... Объем. Раз, объем, дал. То есть вот отбивалась. И вот условно говоря, чуть повыше два. Три точки, три цели. Ноль восемьдесят Ну пусть будет 1 бакс и один пятнадцать. Тыкс, что тут у нас хорошего? хорошего мы в объеме и все как-то жопастенько выглядит Точнее, мы во флоте и объемов нету причем объем да. был его сразу слили рост слили рост слили и с каждым разом все меньше и меньше по какой цене 1.48, А рад. Передаем привет, да? Да. 148. Кстати, Армелькала в сообщении где-то проскочила по каналам старым, которые мне просто висят в архиве. Что этот самый, это ж. Но ну, видишь, ошибки молодости привели к тебе. Угу. Что этот самый Женька, господи, как его Суициднулся. Решил закрыть позиции ну, да. но мы же обсуждали его люди которые на чем-то торчат долго не живут да. и психологически неустойчиво да. как говорится о покойниках либо хорошо либо ничего кроме правды. поэтому как... туда и мы дорог Нечего было народ на бабки кидать. Ладно. Что здесь? Ну, как-то вот выглядит. Вот. Жутко стремно. Я вообще не представляю, как из этого безобразия Я даже вот пока перспектив не вижу, чтобы хотя бы 0.8 сделала. Знаешь, что можно сделать? Поставь стоп-лос на 0.39. Ага. Но ну, опять же, 6 центов я не знаю, насколько принципиально. Может быть, принципиально чуть пониже. Вообще. там. Если не выбьет. И пойдет там какие-то попытки отрастать, но ну, хотя бы, может быть, в районе 0,8 закрыть уже приятнее будет. Mm -hmm. ну, вот. Если нет, ну мне тебя нафиг выпить и забудешь. По поводу а стопов простой, простой. тут задача простая. Они же еще же тянут эмоционально вниз, поэтому проще избавиться от говнистой позиции и заработать на хороший. Mm -hmm. Так, здесь у нас вход. Вот здесь как раз еще интереснее глобально, даже. Mm -hmm. Ну, помимо. Uh -huh. А вход-то где? 3960 Да ешки, Матрешкин, ну, шо ж ты такой? 3960. Ну ладно. Обратите внимание, ну здесь чуточку был, не дощу. Я... Да. Не, это уже было после этого. Там это перезаходил, я уже выходила из нее. Что я... может не радовать? Ну, а локально? 52-53. Если хочешь глобально посмотреть, наверное, так лучше, находимся на 38%. Можем отсюда отбиться. Теоретически, если они с машиной же да, делают насколько да, я помню. Да, да, если я они чувствую. с электромашинкой своей не обосрутся, то 71-80%. Да, я вот даже смотрю, поэтому я по ней вообще думаю, что не зайти для нее, как в Теслу, и просто зайти, забыть. Потому что машинки очень крутые. Напомни страну. Это, а, так там не страна, там все просто. Это один из главных инженеров Маска. Ушел и сказал, что сделал свой проект. Никто не сильно верил. И пока по, по технологиям, по батарее у него сейчас самая длинноходная, дальнобойная. И внутри это не Тесла, внутри это такой шикардос. И у них расписаны все заказы. Да, я, я слежу за ними. Ты не нашел. забывай, экономика да. это одно. Объемы с каждым... Все, ниже и падают, и падают, и падают. Так, а куда объем-то теперь делись? На ну, вашем вот. месте. Раз, пока ты возвращаешь объем, скажи мне, вот у меня один из вопросов, это ты записан. То есть теории две. Э -э, график всегда прав, либо все-таки это самое? График всегда прав. График всегда прав. А как тогда реакция, допустим? я даже выписал вчера. Я готовился. Ну вот, например, такие вещи, как госконтракты. Ну, Все просто. Ну вот который... смотри. Я крутая компания. Допустим, я SEO этой компании. И я знаю, что в течение месяца мы заключим госконтракт. Да. Есть у меня товарищ Миша, который ну, ничего не делает. Мне кажется, он типа это, не да. афилировал. Mm -hmm. но вот я ему говорю: Миша, продавай почку, покупай на все. Вот тебе еще мои бабки. Ну, вот. Ты покупаешь. Ну дальше. То есть, ну, не настолько, конечно, примитивно, но ты же понимаешь, да, что Вчера а, в посте писал, что. Ярды, нет, смотри, ну, во-первых, ярды не так легко и влить. Поэтому ну они то да, спрятать, их вливают, вливают, вливают, вливают. Да, да, вот, в зависимости да. от размера компании, да, то есть чем меньше объем ее, тем, соответственно, сильнее будет давление наверх. Но в любом да, случае, это все это видно. Вот. И тут важно понимать: то есть сейчас цену корректируют. Для чего? того чтобы кто-то кому нужно купить кто видит перспективы или тем более знает перспективы то есть никто же не будет покупать за 60 когда можно купить за 30 правильно ну, Конечно, да. Вот. соответственно ждем развития событий возможно еще подкорректируемся в район 31 а там же все будет зависеть от маркетологов их есть сделают по красоте кстати скорее всего здесь еще и 25 процентов будет находиться Давай ради интереса посмотрим с удовольствием я ж не только бумаги сотру, я тут... Мастер-класс 25. Ну вот, видишь, чуть-чуть пониже. Ну, вот. поэтому еще могут поддобить как раз вот этот твой обновят и уже можно будет расти. Если ждешь глобально, вот те три цели. Ну, мысль есть, вот в них как раз мысль есть глобально посидеть, потому что они могут очень легко повторить. если Вопрос только, будет ну, ли Маск способ... спокойно сидеть на все это смотреть? ли ну, понятно, реально. у него мощь сейчас совсем другая, конечно, да, но... Америкосы не любят конкурентов и желают их изничтожить, поэтому... Ну, Причь. тем более, да, тут принципиальный момент, это его бывший инженер. Да. Я бы его точно уничтожил. Я не люблю предательство. Так что, аккуратнее. И это не означает, что авто говно. Тут вопрос больше политический. Да. По Автор, поводу... потом пришли Да, трудно. спасибо. По поводу данной бумажки которая очень на спак напоминает. Угу. Да, это спак вышел, да, это SPAC, Это, это Да. Это для тех, кто вещает, что спаки ниже 10 баксов не ходят. А он как ушел. А по какой цене заходил? Да, там в космос, да. Понятно. А? Тут для спака неплохо, заходил 11-21. Ну, понятно. Как для спака, да. А в общем, здесь... Объединялись и все посыпалось, да. 3.90, дальше уже зависит от них, либо да, либо нет. Если да, ткнемся и не уйдем никуда, ну, соответственно, ну, ты фиксируешь убытки. Здесь нужно мощно прорывать, объемов таких нету. То есть видишь, какой был объем, были попытки и нихера ни к чему не привела. поэтому и даже потом еще больше. Да, так что на 4 бакса смотрим, я бы там все закрывал. Mm -hmm. что ж такое так ой какая она гоповато эта бумажка Так. -с. Ну опять же в объеме уже прям подсвиднеется отбился возможно сходим от 540 к 475 потом попробуем протестировать 579 ну вот тут уже вот вопрос удержит этот по цели нет теоретически может поэтому можем попробовать прикупить в районе 470 480 цель 580 а дальше уже зависит от дать нее по факту зависит сможет преодолеть круто тогда мы сможем попробовать затестировать 675 Ой. Да. И не похоже, что падение закончилось. Ну, где купил покупал-то? один. Все, Февраль, февральские биотехи. Поскольку, поскольку? Двадцать один. Да епьем. Ч ⁇ что ты здесь-то где-нибудь не закрыла? А? Ну, вот этот сентябрь был. Ну, что-то-то. Вот, а? Ай, шатанома. Ну, здесь ничего хорошего. Ну да. Лучше крыть. Вот. Mm -hmm. Секунда. Пытки протестировать 1940 по какой цене входил? 2632 шесть, Где-то мне показалось, что отбивается. Двадцать шесть тридцать два. да, полцу держал пару дней. А потом херакс. Гэп, хиракс, и полетели 1935 24, выше но ну, не знаю пока наверное нет здесь где 77, семь семьдесят мы почти на хая там естественно многие будут скидывать Появится дополнительное сопротивление. Можем упасть до 83-81. Если глобально в нее не веришь, можно прикрыть. Так. Да нет, верю пока это самое. Думаю, что где-то 95-100 должна дойти. Ну вот, фига. Да. Не должна? Может. А это, что ж, мне это самое. Да, вообще. Решил на 5 лет как с нами остаться. 118? Да. 131. Миша. Да, да, да, я это глобально, если, как говорится, повезет. 118, 131. Ну, у них там очень хорошие заказы. И... Ну, тут, понимаешь же, нет одной бумаги, зависит ни mm -hmm. от одной компании, а от ситуации в целом. Ну, да, от общей Но да. если она, ситуация будет улучшаться, и все, опять же, там... Же Либо на наоборот, ухудшаться. Ну, мы следим, да. Но... Вот. Понятно, что в мастер-группе мы по всему поймем. Короче, суть какая? Здесь подумай. Что делать в районе 96? Mm -hmm. Ну, то есть уже по факту в понедельник. Но ну, mm. я вот да, 95 где-то уже принять решение крыть, не крыть. Да, то есть это будет новый хай. Дальше можем и очень даже неплохо сходить, поэтому решение принимать за тобой глобально на 22 год, 18-131. Ну, 150 это уж совсем шикардостно. Да, пересмотрел по ним все анализы. Так. Uh -huh. Сити ставит 120, они ждут угу. очень сильно по памяти. А, так, этот самый Бенх Америка перевел с нейтрали на бай и цену поставил 100. Но они всегда ниже всех ставят. Ой, да этим Сколько чумошникам верить-то, да. себя я, не да, я, Даже за год на рынке я уже понял, что я меньше всего верят, да. Так, давай посмотрим любимых Вот Вот, Голдманы, на, тогда на просадке, и то все равно это в октябре, когда... Ну, 19 падает. ждут, смотри, 165 аж. Среднюю 107. Ну, может сработать. Да, тоже смотрел, да. Так, что у нас здесь? Стронг бай, да. сантимент или негатив. Вот по ней все просмотрела. Да, глобально выходили, но вот меняется тренд по тем, кто заходит. Чуть-чуть, но это сам. Uh -huh. И у них отчет очень хороший вышел. Редкий случай, когда на хорошем отчете они все-таки пошли вверх. Uh -huh. Давай еще здесь посмотрим. Ну и этих, да, по пять компаний гоняю. Это самое записываю. Микрон. Ну, кстати, Радио неплохой у них. Справедливая оценка. Да. Цена акции, справедливая оценка Типа перекуплены на 30% Ну может быть, может быть, может быть Да нет, так-то компания неплохая Но тут уже сам смотри, стоит ли поддержать или нет В принципе попробовать можно 95, 100, Поставить стоп и посмотреть, как ситуация будет развиваться Самое главное, что нужно понимать, что в сторону 118 130 уйти может, а там уже включится жаба. В общем, по ситуации. Так, здесь у нас непт. Жабами, когда выйти, когда не выйти. У меня вообще интересный опыт. Я периодически чуть менял стратегии. Вот по закрытому каналу даже. Помню, вообще, поменял стратегию, зашел. Четыре бумаги ты дал с хеллой, по-моему, да. На три не поставил стоп-лосс, на эту, ну все, поставлю стоп-лосс, это сам. Села, выпила, влетела, три провалился. Задится. Да что ж такое, я так поменял стратегию. Ну да. Такс. Где заходил? Непт. Исторический бумаг. Да, 1,89. Да ехал шкет. Ну все, февраль. Фигги ты его держал, то надо было что в мае скидывать, нафиг в июне. Ладно. В общем, здесь печально, сам понимаешь, здесь он сделает 0,70, уже можно сад сад счастья. Насчет усреднения, я бы не стал, объемов нет, но, блин, те тут только усредняться. Почитать. Усредниться, особо ей падать некуда, потому что если она начнет дальше падать, то ей уже в аутисировник выкинут. Просто там Но у меня там сейчас по ней 86 долларов, поэтому я подумаю подумай то есть здесь основная цель это 80 центов сможем преодолеть дальше пойдем в сторону 108 то есть 08 и 108 вот твои цели нужно сделать так чтобы либо здесь либо здесь попробовать выйти хотя бы в 0. так 22 доллара где-то 2180 ну, может, повезет 26. НВТА. Айрас. Угу. Поэтому ты у себя, а он в Америке. Угу. Mm -hmm. Так. Ладно. Эркон. Что тут у нас хорошего-то? Ничего хорошего. Это сюда дорогих тебе. Цена кого? Цена дороги к тебе. Ага. -а. И вот самое интересное, ты вообще далеко не первый. То есть люди через такое говно проходят, потом появляется осознанность и открывается путь ко мне. Так. стоимость билета была в моей жизни? Присмотрись на 2,58. Ага. Ну это в идеале. В идеале, я понял следующее в районе 3.20, но тоже дойдет ли еще туда а, напоследок самый шлаг такой что не что осталось yeah, интереснее потом да еще есть подожди а его вот... да. а его вот то где покупал ромео Да, любимый февраль. Я, Я тебе даже не говорить не буду. 19-20 что ли? Нет, 16. 16. А как насчет научиться фиксировать убыток? А, учат жизнь, да, учат. Учат стоп лосы Жизнь, да, что падать может очень сильно. Понятно. И так далее. Ну, единственное, заслуга, я тебе могу сказать, что при всех вот этих залетах, ну, это же просто я ставил бумаги минусовые. Я ну, понятно, что это невестный портфель. И я тебе могу сказать, что за первый год-то, в общем-то, все равно, я по портфелю где-то плюс, Но ну, если среднюю брать, там, я выполнял и так далее. Даже сейчас я плюс 20%, а если от средней, по сумме заливки, я, наверное, все равно за год, даже с этими убытками сейчас, 40-50 процентов портфеля, Понятно. поэтому для первого года, я думаю, и тернистого пути надо ну, да. путь, Мозгу хватило, ну, скажем так, в любом случае за первый год на таком рынке быть в плюсах, когда год назад я не понимал, как зарегистрироваться во Фридоме, и как туда отправить деньги, вообще какие кнопки нажимать, я не знал ничего. Так, здесь мы смотрим в power в районе 5 баксов секунду здесь мы смотрим в районе 490 в районе 5 при позитивном стечении обстоятельств попробует пойти в сторону 6, но дальше уже везде теоретически можно попробовать поддержать и нужно почитать что они там хорошо пишут ну да, я вот сейчас смотрю в районе 7, 7 баксов но вот Интуиция подсказывает, что дальше могут не уйти, поэтому mm -hmm. я бы на семье закрыл бы все. Mm -hmm. Вот это интересно. Вот это интересно. На как <связать> график. текст mm А -hmm. mm -hmm. почему именно в этой зоне? Flat? Ну, раз здесь остановился, значит, надо ah. смотреть на историю здесь был флет, да? Так он, вот думаю, как бы так полавчее заметить. Ну вот объем на 133, который до этого становил цены, сейчас становлю 11.35, Теперь здесь. Чушан такая гоповатая, да? Так, в общем, смотрим в район 15 баксов, даже 14. Mm -hmm. вот. По какой цене зашёл? 17.73. Да, 17, 17. Ну, насчет усреднения, не знаю, может быть, и так получится выкрутиться. Может быть, стоит чутка прикупить, чтобы в районе 15 был средний вход. Сам уж рассчитай, даже 14 лучше. Вот. Уйдет, не уйдет, сложно пока сказать. Кстати, а дай мы кое-что посмотрим. Ну, это знаешь кто? Mm -mm. Это металл, это, очень, это самое, палати, платина. То есть они как раз тоже очень зависят, в том числе, от автомобильной промышленности. Если катали... машины пойдут, катализаторы снова, там спрос на, на платину пойдет. 50%? процентов? Понятно, что в теории 27,31 может быть. Но тут уж смотрите сам. Короче, глобально, если ФИБА будет верна 27,31. А локально 14,5 и в районе 16,5. Ага, понятно. -а -а -а. Ну, какие-то слабые попытки разворота виднеются 460 на 4 семьдесят ну 5 три 560 mm -hmm. так это уже поинтереснее выглядит 32 36 Потому что вокруг вот этого поца завертелось. Ну да, завертелось. То есть реакция на подс есть уже неплохо. То есть может это в футболе, то есть от поца к поцу. Поэтому даже 30-40, 32-40. То есть борьба пошла, да, останавливают. Угу. Да, то есть вон обновить, и объемы. А народ начал откупать. Да, вон получается. объемы пошли, хоть они настолько большие. Ну пошли. Я думаю, ты где купил? Фу, да. Да. 54, ну, 23. Сколько? 54, 23. Хелперный театр. Что? Ну, февраль-март. В общем, вот сюда ты еще да, а дальше сам понимаешь. Да. Сможем мы вот это все безобразие, вот, чтобы было ясно? Вот так она. Вот он объем еще по 31-40. Да, да. То есть, чтобы его преодолеть, нам нужно дойти хотя бы до хайов, а лучше даже до 40 баксов. Потом стэс... Тест... а тест... Да, и уже... Появляются шансы. Да, ага. дальше уже идет тест 45 баксов. Но здесь у нас уже включается другой под Ты в плане понимания вообще, как, как вы мыслите. А здесь уже в район 52-40. Короче, будет примерно так. Дальше как пойдет. О, это как раз из импульс коррекция импульс, да? У -у -у. Вот, здесь я вот сейчас смотрел. Здесь даже может пониже, четко сходить. Четко попадается. И здесь у нас. Вот так. <свы> <свы> <свы> <свы> как -как нехорошо выглядит. -то. И обрати внимание, каждый день гэпом и сплошь синий свеч. Видишь? Сплошь синий свеч. Синие свечи вижу, а вот про гэп мне больше скажи. Синий, да, вижу. Про какой гэп? Везде. Везде. То есть, они, они открываются, открываются все время ниже. Да. То есть, видишь же, то есть, без чередования, каждый день у нас почти все. Каждый, практически каждый день синяя свеча. То есть каждый день мы открываемся гэпом ниже и начинаем рост. Закрываемся. Потом опять открываем, открываемся ниже. То есть здесь уже какая-то махинация идет. Мы тоже находимся в диапазоне. Я так подразумеваю, где-то в районе 31 купил. 30-70. Вот это анализ. Ну так. Пам -пам -пам -пам -пам. Здесь только чудо, но она мертвая из этого ходить и все. Повезет в районе 28, закрой. 29, име, ну вот здесь в районе 28 28,80. Угу. Такс. Ну я по ней 23 в просадки вообще закрыть и забыть. Угу. Ну можно пару центов сэкономить. Да. Так. Ну, Какая-то волатильная бумажка. Long. давай пока присмотримся на 137 здесь как раз и объем здесь как раз у нас и уровень поддержки и сопротивления то есть есть реакции цены здесь сверху тестировали и снизу могут протестировать и уйти поэтому лучше по 137 закрыть позицию. Uh -huh. может 136 Здесь еще могли не дойти. 16.45 вполне достижимо. Да, это вернись. -то. Так что я бы подумал над закрытием в районе 22.40. Mm -hmm. Вот. Лоя, конечно, обновили. Так. Ну, тут не особо. не верю хрен знает я бы вот покупать бы конечно такое не стал в текущей ситуации даже если мы подсыпные я бы ее проще лучше закрыть Закрыть. Угу. но ну, да замерла все ждали байдена и и не дождались и не дождались да, ух, ух. Вот. <laughs> да. но это, стопы это без убытки вот у нас раз область два область отсюда пошло было 230, дало в моменте 269. Но без убыток-то надо было перевести это. Ядренок да. посадил Ты да. же уже обучался в это время. Ну еперно театр. Ладно. Ну, здесь ничего хорошего нет. От слова вообще так стоять. Поймали мы тебя. То есть, может, еще до 152 баксов доупасть. упасть. Потом может попробовать отскок. Плюс-минус. Но я бы отсюда нафиг бы, как говорится, текал бы. 152. Давай мы его отметим. Ну, по 153. Отсюда покупки. А что-то верхнюю взял, точку именно эту. Там, Там объемов слишком много, туда может переместиться. Ну, условно говоря, могло быть вот так. Ну, короче, вот что объем будет вот так. А он нам не нужен, а вообще, ну как показала практика, если мы говорим про атас то понятно мы берем с хая по самой лой, но здесь mm -hmm. имеется определенная деталь так, здесь у нас от 153 mm -hmm. до 180-189, либо 213, ну а дальше 234. них интересно mm -hmm. эти вот ее скупают как ненормальная она много чего скупает ну да как прямо прямо один из лидеров ее сейчас а где ты купил это так из того что я читаю ты только не говорит что как обычно в феврале где-нибудь в районе 200 не 130 ну ладно хоть то прямо на паца Угу. Тоже не нравится мне она. Да. Ладно. 130. Ну давай присмотримся к 122. 135. В общем, я бы здесь, если локально выходил бы в ноль, а счет чего там кто скупает, но ну, может 200 она покажет когда-нибудь. Но это должно что-то произойти. Интересно. Возможно, в следующем году... Ну, где-то в пятнадцатом январе ближе может что-нибудь и под выстрелит подержи пока январь угу. без спешки если выстрел пойдет я думаю примерно знаешь как вот он будет выглядеть раз выстрел чуть открылись гэпом и два выстрел на второй день выстрела если он будет закроется да, под конец сессии Ой, как нехорошо выглядит, по какой цене, двести пятьдесят три и брал и одну бумагу. Все брал, <звы> В районе 240, 248. Ну, короче, 245 присмотреть. Может быть, имеет смысл закрыть позицию. Смотреть. Это можно пропустить. Разорились. Понятно. Ну, тут... Вот, текат, да, текат. 510 и закрывай. Тем более, все разорились. А, не, разорила. Там следующее. Следующее? Да. Ну, сейчас посмотрим. КЛГТ. Но все равно ничего не поменялось. 510, 730. 510. Тихат живой и непонятно, там 5, 10, 7, 30. 5 10, 7, 30, запомни, да. Вот. Повезет, если прям пипец повезет. На 3.56 падала, буквально, но я побоялся усредняться. Понятно. 12.50, если очень повезет. Еу. По да, эти рухнули. А откуда там... а они откуда там рухнули-то? Скажу, это было... А, у меня слетела история по ним. Ну, а ты где заходил? Это было 0.37. Понятно, 0.30. Да. Тут без комментариев. Я не знаю, тут что прокомментирует. Точнее, знаю. Вот, ну тут даже есть оно что... Чё... Ну, у тебя тут по убытку, наверное, 97% уже. Да, да, да, 92%. Понятно. А ну, забей. Тут уже мертвый припарк. Добил, да, поэтому болтается, так, болтается. Еще один спак. Где ты Я его Помню, тоже разорился. Где так. ты его купил? ТВС, да. ТСВТ. 99. Япон ваш. ТСВТ-99? Да. Это да, спак был какой-то. Блин, как ты там умудрился? Там даже. Ну тут. А, ТСВТ, это вообще интересно. ТСВТ э, да. дали. Они вообще, если я правильно помню, э, это Блю делилось. Они выводили часть бизнеса в другую компанию. И эти бумаги просто нам засунули. Mm -hmm. Я пока оттупился, что это у меня появилось. ясно. No, yes. В общем, пока мертвый. Непонятно живет ли. Если ты говоришь про 90 баксов, то туда нет смысла ждать. Я, честно говоря, даже не понял, как ее считать, потому что я понял, что это просто бумаги дали. Точно? Да, пройдет спинно в компании. Акционеры получат бумаги дочерней компании 25 октября от Блю, которая предоставляет. Да, они выделят отдельную публичную вторую компанию, которая профилируется на онкологии. И в ноябре вот эти бумаги нам и засунули. Потому что я долго думал, откуда это взялось, и штудировал весь интернет. И я не мог понять, у меня покупки по ним нет. Поэтому я даже не понимаю, это считать как убыток или как прибыль. Или как... Они как бы в минусе, но я так понял, что мне засунули три бумаги на 300 баксов. И я не нашел, где я их покупал, если я правильно помню. В общем, это. лучше уточнить его поддержки да? и нафиг их скинуть, потому что непонятно, к чему все это может привести. Ну, вот, ну, может, 40 баксов. Да. Поэтому, если я прав, это нам... Если ты прав, то что? Получается, там мне там триста баксов дали, которые теперь стоят сто баксов. Щедры. Ну, грубо говоря, плюм мне компенсировал 100 долларов. Так, это я. Скорее всего, здесь ты не усреднился, да? Да. Я со среднениями чуть сделал паузу. Пятьдесят семь. А если вообще повезет, шестьдесят я вошел по ней 5163 кстати Хотя mm -hmm. да. ну смотри 53 5390 mm -hmm. здесь скорее всего цена споткнется поэтому давай еще раз покажу 5396 mm -hmm. давай 5 53, 390 5720 шестьдесят 10. Так и что торрент. Так. Что у нас здесь? есть остановились, пойдем наверх, то 112. Вторая цель 130. С половинкой. Угу. У нас даже... А, это штритер. Да. Ну, без изменений, все по плану. Цели точки хода в средние ты где брал? Твиттер 56. У печалька пятьдесят но ну тут подумай насчет того чтобы прикупить да. вот здесь Это вот. я видел анализ я поэтому не стала ходить uh -huh. так Mm -hmm. Да, там было глобальное падение, но как-то там новости ходят по ней. Сейчас, Миша. Да, конечно. Thanks. здесь хороший есть. Так не говоришь, что в феврале купил. Не буду, да? сильно горчи. Но нет, не феврале. И печь. 56.13, средняя, сентябрь, октябрь. Ну ладно. Сентябрь, октябрь не так все печально. Так, выстрел. 3.38. На twitter гляну даже кстати имеешь шанса выйти в ноль или даже комиссию отбить. я бы на 425 435 присмотрелся бы в первую очередь mm -hmm. во вторую Что вот это за фигня такая вторая ничего не меняет ну может быть ещё... перемещаешься точки там где флеты, да были нет я меняю mm -hmm. вот меняя точки по тренду, чтобы посмотреть, где может еще... Ну, уснуга, да. Ленивое натягивание пацана флэт И 5.50. Так. Ну, здесь видишь, как раз мы долбимся. Повезет. Сходит к уровню 7.80. Вернется протестировать 5.80. Дальше уже может забиться. Поэтому здесь ты, наверное... В районе где-нибудь здесь, да, купил? 8. Да, январь. Понятно, январь, значит, 8.50. Да. Присмотреть к 7.85. Прикрыть позицию. Угу. Ну вот и все. Закончили. Ну, сколько с тобой бумаг-то рассмотрели? Да, Было 49, я по по попробую. Вот. В общем, есть чем заняться тебе на половину января, конец декабря. Вот. Что там у нас по записи? Час 46, офигеть, ладно. На этом мы запись остановим. Те, кто будут смотреть, если я себе вдруг выложу. Миш, пожелай что-нибудь. Смотрите, и учитесь. Да, пусть будет так. Ну и, соответственно, знаете, какую бумагу стоит прокупить, по какой цене и с какой целью. Все, коллеги. И как делать правильно, и как не делать. Да. Контакты Миша, если что, оставлю. Он свои мемуары вам расскажет, да, Миш? Обязательно. Вот. Я вообще открыла, конечно. Да.